Доброе временной точки, мои дорогие, наборы символов, алгоритмы и системы. Не обращайте внимания на красную точку у меня у глаз. это не прыщик ни в коем случае, просто, как говорил один великий человек, меня в Индии крестит. В общем, ближе к делу, сегодня я всего за 5 минут научу вас, как можно в домашних условиях, если у вас есть калькулятор и руки, самому, самостоятельно, без лишней помощи кого бы то ни было, ну, за исключение меня, конечно, можно сделать игру пультовую успевшую стать легендой. Ладно, не буду тянуть змейку. Змейка? Чего? Змейка? Ты серьезно? И ты хочешь кого-то этим удивить? Как бы да. Тебе что-то не нравится? Кстати, совсем забыл сказать, мы будем делать не просто змейку, не обычную змейку, а змейку 3D. Слушай, я конечно все понимаю, но может ты перестанешь искать причины для оправдания своего творческого тупика, просто сядешь и начнешь придумывать что-то нормальное? Может быть ты завалишь своего ебану, пока <пл *дь>, я не ебал тебе табуретки и <пл *дь>, съебёшь нахуй отсюда? Во-во-во, <пл *дь> вот это помешал, слушай. <пл *дь> ну что, пить его сколько хочешь, пожалуйста, мне вообще похер. <пл *дь> ну что, зачем тянуть кота за яйца? У нас и так мало времени будет. A few moments later. А вы че? Так собирайтесь на четвертую стену появиться. Пойдемте. Я буду использовать для нашей игры движок Unity 3D. Создаем новый проект, обзываем его как-нибудь и погнали. По дефолту у нас создается пустая сцена, переименую ее. Я считаю, что проект должен быть максимально комфортным. Все папки, все должно быть четко структурировано, поэтому я заранее создаю все нужные мне. Папки это текстуры, материалы и так далее. Теперь я создаю наш главный скрипт, обзову его Snake. Game Controller. Убираю со скрипта все лишнее и погнали. Так, во-первых, у нас есть игровая арена. Поэтому сразу пропишем вектор, в котором она будет у нас храниться. Зададим ее диапазон. Далее, я произведу первоначальные настройки сцены. Я уберу Skybox. Общение просто обычный цвет. Источник света я тоже убираю. И произвожу настрой камеры. Наша камера не должна выберить Skybox. Я поставлю обычный черный цвет. Также я сделаю игровое поле. Это будет обычный плей. Создаю материал. Также нарисую небольшую текстуру. Это будет обычный зеленый градиент закину его материал так дальше у нас будет э, во-первых еда то что будет змейка наша кушать во вторых у нас будут части змейки это будут объекты для спавнинга поэтому ссылки на них я указываю как на игровые объекты также у нас будет главная часть змеи то есть ее голова с которой мы будем начинать э, и для нее я укажу только трансформ, потому что для нее нужна будет только позиция также наша змея будет иметь направление поэтому я создаю вектор 3 который будет отвечать за направление почему вектор 3 напоминаю что Игру мы делаем в 3D. Теперь я создаю еще один скрипт для наших частей, нашей змейки. Это будет простенький скрипт, который будет хранить их позиции, хранить и выдавать. Также в этом скрипте будет метод onTriggerInter, который отвечает за вход в триггер. Это нужно будет для того, чтобы отслеживать столкновение. Далее, переходим обратно в скрипт. У нас будет лист, который будет хранить все наши части. Также я пропишу сразу смерть, которую я буду вызывать. Если вдруг наша змеиная часть, я мне будет столкнулась, создам сразу нашу голову, создам префаб нашей части. Назначу цвет. Так, у нас есть смерть, поэтому я пропишу бульон-переменную, которая будет отвечать за нашу смерть. А при старте сцены я добавляю сразу нашу голову. Смерть я прописываю то, что наша бульон-переменная будет равняться тому или иному значению, которое мы отошлем. Также у нас будет экран смерти. Также я пропишу метод, который будет перезапускать наш уровень. Теперь, если мы не мертвы, мы будем проверять это в апдейте. Если нажата клавиша horizontal, то не знаю. в Unity есть стандартное нажатие, которое отслеживается горизонтально и оси. Вы можете добавлять свои, редактировать текущие. В общем, все на ваше усмотрение. Я прописываю, если мы используем горизонтальную ось, значит мы изменяем Snake Direction, то есть направление змейки в соответствующую сторону. Также я прописываю минимальное, максимальное и текущее время. Это будет время передвижения. Метод на передвижение нашей змеи будет вызываться в указанном диапазоне. Для чего это нужно? Насколько мы знаем, в оригинале Змейка движется по кадровому. И это движение не зависит от того, нажата какие-либо клавиши или же нет. То есть движение происходит постоянно, но раз какое-то время. Собственно, это время я и указываю. Для чего нужно максимальное и минимальное время? Так это для того, если вдруг мы хотим ускорить. То есть у нас будет дефолтное время, за которое она будет передвигаться. Также, если мы будем удерживать какую-то клавишу, она будет ускоряться. То есть промежуток между вызовом метода движения будет сокращаться собственно перейдем к самому методу передвижения я пропишу метод передвижения взаимодействия с нашими частями проверяя старую позицию назначая новую и перемещая наши части в нужную новую позицию также сразу пропишу проверку на нахождения в игровой области если мы вышли за игровую область то будет включаться смерть далее я пропишу собственно саму проверку как вы можете видеть я сделал разделение если это голова то мы передвигаем ее и проверяем если в месте нахождения нашей головы что что-нибудь съедобное. Если есть, то мы будем это кушать. После того, как мы это скушали, естественно, нам нужно заспавнить новую еду и прибавить к змейке часть. Поэтому я прописываю сразу два новых метода. Первый метод для спавна змейки, второй метод для спавна пищи. И я хочу, чтобы еда спавнилась рандомно, поэтому я пропишу выдачу рандомной позиции в пределах нашего игрового поля. В принципе, все, скрипт готов. Далее мы создадим экран смерти, добавим кнопку, добавим текст и черный экран. Настроим нашу кнопку, добавим функцию сброса уровня при нажатии и переходим в наш любимый софт 3d max так как мы делаем не обычную змейку и мы хотим всячески выебнуться поэтому наша змейка будет олицетворять мою бывшую и будет есть не кубы а сердца 3D Max я делаю обычный бокс, увеличиваю на нем количество сегментов и просто обрубаю лишнее. После того, как мы обрубили лишнее, перетягиваем наши вертексы, чтобы это было похоже на сердце. Сшиваем такая разная. Заднюю часть я обрублю, потому что она нам нахрен не нужна, и ее отсутствие придаст нам незначительный прирост производительности. Кстати говоря, такой же незначительный, как и твоя жизнь. После всего этого проделанного безобразия мы сохраняем и экспортируем нашу модельку, перетаскиваем ее в проект, создаем для этого отдельную папочку, конечно же. Назначаем ее в префаб, настраиваем, накидываем материал, Готово. Теперь можно тестить. Как мы видим, наша змея двигается. Если я не нажимаю, она двигается крайне медленно. Если я зажимаю клавишу, то она движется быстрее. Так как я говорил, что это игра в 3D, и, собственно, вы можете поиграться с расположением камеры, так как вам угодно продемонстрировать всю красоту трехмерной графики. Вы можете получать совершенно различные результаты. Естественно, тут все ограничивается лишь вашей фантазией. Если у вас будут неплохие модельки, если вы как-то обставите сцену декорациями, это будет, естественно, красивее. Ну и, в принципе, все. Мы закончили. Вот что можно получить за 5 минут. На самом деле времени ушло на это гораздо больше. В пределах одного часа. Но это учитывая и то, что я много отвлекался и, и отходил по другим делам. На деле, при желании, это можно сделать и за 5 минут. Никаких исходников прилагать я не буду. И если вам заходит видео такого формата, подписывайтесь, ставьте лайк, не забывайте. От вашей активности будет зависеть все. Будут ли подобные форматы, будут ли другие форматы. И вообще, буду ли я что-либо делать. Вот такая змейка у нас получилась. Всем пока-пока.